добрый день дорогие друзья с вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео я поделюсь с вами небольшой медитацией которая поможет вам поднять свою самооценку то есть иными словами это видео будет полезно тем людям кто периодически испытывает некую неуверенность в себе либо возможно какую-то стеснительность сразу хочу предупредить что эту медитацию нужно повторять несколько раз чем больше вы будете повторять эту медитацию тем лучше вы начнете ощущать эффект этой техники на самом себе переходим к самой медитации найдите удобное место где вас никто не будет отвлекать в течение буквально 20 минут итак устройтесь поудобнее и постарайтесь расслабиться вы можете проделывать эту медитацию с открытыми глазами а можете проделывать ее с закрытыми глазами. На самом деле это не так уж и важно. Самое главное, чтобы вы сейчас, насколько это возможно, расслабили свое тело. Дышите глубоко. Стараясь обратить внимание на каждый свой вдох. И выдох. Старайтесь отпустить все мысли, которые сопровождают вас в течение этого бурного дня. Просто находитесь здесь и сейчас. Обратите внимание на то, как удобно расположилась ваша правая нога. И как удобно располагается сейчас ваша левая нога. Просканируйте все ваше тело, от кончиков пальцев ног, поднимаясь все выше и выше. Своим внутренним взором. Вплоть до самой макушки головы. Обратите внимание, насколько удобно вашему телу. Насколько хорошо вы сидите. А может быть даже лежите, и пускай мой голос совсем не мешает вам находиться в этом путешествии. И по мере того, как ваше тело расслабляется, представьте, что вы находитесь в огромном кинотеатре, и перед вами находится Большой белый экран, а вы находитесь в большом темном зале, и вы смотрите фильм о неком великом человеке, который вызывает у вас восторг, восхищение и сильное уважение. И абсолютно не обязательно, чтобы этот человек был хорошо известен вам. Это может быть просто образ с определенными свойствами личности. Пусть этот человек будет очень уверенным в себе, спокойным, с красивой осанкой, с красивыми движениями тела. Просто смотрите этот фильм. По мере того, как мы с вами продолжаем делать эту технику. И представьте, что тот человек, на которого вы смотрите. Он абсолютно не знает никаких проблем с уверенностью в себе. Он не знает, что такое заниженная самооценка. Он абсолютно раскован в любой ситуации. Он знает себе цену. Он очень хорошо осознает свое величие. Но он достаточно скромный. И это как раз тот идеал человека, похожим на которого вы хотите стать. И по мере того, как мы движемся в этой медитации, постарайтесь еще больше расслабиться. Просто находитесь в этом кинотеатре и смотрите фильм про этого человека. Пусть этот фильм длится всего 20-30, может быть 40 секунд. И может быть там не будет какого-то определенного сюжета. Вы видите абсолютно уверенного в себе человека. Который обладает невероятной улыбкой. Он знает цену себе. Он знает цену своему слову. Он не знает, что такое неуверенность в себе. Он твердо стоит на ногах. это тот человек, находясь рядом с которым можно чувствовать себя абсолютно уверенным в себе, как за каменной стеной. Обратите внимание, как он движется, Обратите внимание на то, как он смотрится в зеркало, когда проходит мимо него. Или как он просто идет по улице. Как он общается с окружающими. Этот человек, которого вы сейчас видите на экране, очень похож по уровню энергии. И внутренним качеством на того человека, которым вы хотите стать. И осознавая эту мысль, можете сделать еще один глубокий вдох. И выдох. И для того, чтобы техника повышения самооценки сработала еще лучше. Вам очень важно знать ваше отношение к этому человеку, которого вы видите на экране. Очень здорово было бы, если бы вы испытывали к нему уважение. Вот так. А теперь посмотрите... Этот небольшой видеоролик еще раз. Пусть он длится 20-30 или может быть 40 секунд, где вы видите этого абсолютно уверенного в себе человека. И постарайтесь несколько раз прокрутить этот фильм в своем воображении. До тех пор, пока этот фильм не станет достаточно четким, ярким. Обратите внимание на ваши эмоции и ощущения, когда вы смотрите этот фильм. Делайте этот фильм в своем воображении таким, чтобы вам хотелось видеть этого героя. Таким, чтобы вы хотели просматривать фильм про этого героя вновь и вновь. когда вы уже несколько раз прокрутили этот фильм в своей голове. Представьте, что некая сила поднимает вас с вашего кресла и по воздуху начинает приближать к этому экрану, где вы видели фильм про своего героя, который обладает всеми теми качествами, которыми вы его наделили. А по мере того как вы приближаетесь к этому большому экрану, вы еще больше погружаетесь в это знакомое вам состояние. И чем ближе вы приближаетесь к этому экрану, вам все больше хочется стать таким человеком как этот герой. И в какой-то момент времени вам стоит поменяться с ним местами. Как будто он садится в середину зала, а вы заходите в этот экран и становитесь этим человеком, которого раньше вы видели на экране кинотеатра. Можете сделать глубокий вдох и вместе с этим вдохом войти, в экран и стать этим человеком в этом фильме вот так а теперь уже находясь в этом фильме постарайтесь сделать так чтобы ваше тело заняло похожую позу ваша осанка распрямилась И чем больше вы начинаете ощущать себя в его теле, тем больше становится ваша уверенность в себе. Вы становитесь менее застенчивым. Становитесь более уверенным. И сейчас вам нужно сыграть эту роль. Представьте, что вы находитесь внутри этого экрана. И вы стали тем героем, обладающим всеми теми качествами, которыми вы его наделили. И вам стоит проиграть этот фильм, который длится 20, 30 или 40 секунд. Но уже быть в главной роли этого фильма. Повторять те же движения, что повторял ваш герой. Те же интонации. Тоже выражение лица. Пусть этот фильм прокручивается один, два, может быть даже три или четыре раза. А вы повторяете вместо прежнего героя все те действия, которые вы видели со стороны. Вам в этот момент стоит быть этим героем. Пока вы продолжаете быть этим героем, а ваше сознание слушает мой голос, ваше подсознание обращает внимание на то, что все те качества, которыми вы наделили этого героя, присутствуют в вас. Возможно, они когда-то были скрыты, а может быть вы просто о них забыли. Но сейчас настало время вспомнить эти ощущения, наполниться ими. И представьте, что с каждым новым вдохом ваша сила и уверенность в себе продолжает расти. И постарайтесь, находясь в этой медитации, надышаться этими ощущениями. Можете повторять вместе со мной эти вдохи. Чем глубже вы дышите, тем больше ваше подсознание начинает вспоминать все эти качества, которыми вы наделили этого героя, и наполняться, наполняться этими ощущениями и той энергией, которой долгое время вам не хватало. Вот так. Очень Хорошо продолжайте во время этой медитации играть роль этого уверенного в себе человека посмотрите в зеркало с уверенным взглядом постарайтесь сделать осанку уверенного человека обратите внимание на жесты обратите внимание и постарайтесь сделать улыбку уверенного человека в себе. Вот так. Очень хорошо. А когда вы почувствуете, что вы уже достаточно наполнены силой и уверенностью в себе, я попрошу вас во время этой медитации сжать правый или левый кулак. Пусть этот кулак будет символом этой энергии. Сожмите его достаточно сильно. И этот сжатый кулак будет являться якорем. Именно тем инструментом, с помощью которого вы сможете забрать все эти позитивные ощущения из этой медитации для того, чтобы перенести их в реальную жизнь. И пусть ваше подсознание запомнит эти ощущения. И каждый раз, когда вы в жизни будете сталкиваться с ситуацией, где вам недостает уверенности или раскованности, вы сами не осознавая того будете сжимать этот кулак, и это будет спусковым механизмом, который будет включать в вас эти ощущения, где бы вы ни находились, продолжайте сжимать этот кулак правой, а возможно и левой руки. Для того, чтобы собрать всю энергию, которая есть в этой медитации, в этом погружении. И я хочу вас попросить, чтобы вы запомнили еще одну простую вещь. Что в любой момент времени вы можете возвращаться в это состояние проделывая эту медитацию, где бы вы ни находились, придавая вашему герою все новые и новые качества, которые будут позволять вам достигать ваших целей. А пока вы держите кулак сжатым, сила и энергия продолжает наполнять ваше тело, и вот вы уже чувствуете себя совершенно другим человеком, абсолютно раскованным с открытой улыбкой, уверенным в себе, полным силой энергии. Очень и очень хорошо. Окей. И сейчас я попрошу плавно начать разжимать ваш кулак. Очень медленно. Сначала просто сбросьте с него напряжение. И это будет символом того, что наша работа проделана правильно. А когда будет сброшено напряжение с мышц вашего кулака, вы начнете медленно-медленно возвращаться в это пространство. Выходя плавно из этой медитации. Очень-очень хорошо. И по мере того, как вы возвращаетесь сюда, вы можете полностью распрямить ваши ладони. Ощутить все ваши пальцы. Вот так. А ваше подсознание помнит, что в любой жизненной ситуации, когда вы будете чувствовать недостаток ресурсов и уверенности в себе, вы можете резко сжать кулак и в мгновение ока воспроизвести в себе это состояние. Окей, продолжайте возвращаться, возвращаться сюда. И вот вы уже сильный, уверенный, наполненный, жизнерадостный человек. Окей. Okay. Сделайте еще глубокий вдох. И потихоньку возвращайтесь сюда. Хорошо. Возвращайтесь в эту медитацию хотя бы один или два раза в день. Для того, чтобы еще лучше прочувствовать эти новые или, возможно, когда-то давно забытые ощущения уверенности в себе и раскованности. До скорых встреч. Пока-пока.